Теорема о равнобедренном треугольнике имеет непосредственное отношение к свойствам окружности. Ведь любую хорду окружности можно рассматривать как основание равнобедренного треугольника, противоположная вершина которого расположена в центре окружности. Этот прием часто используется при доказательстве различных свойств окружности и решении задач. Свойство хорд окружности можно сформулировать так. Перпендикуляр, опущенный из центра окружности на хорду этой окружности, делит хорду пополам. Это же можно выразить несколько иначе. Диаметр окружности перпендикулярной хорде делит эту хорду пополам. Рассмотрим треугольник ОПК, где ПК – некоторая хорда окружности, а центр. Этот треугольник равнобедренный. ОП, равно ОК. Теперь мы можем воспользоваться свойством равнобедренных треугольников, по которому медиана, бисектриса и высота, проведенные к основанию, совпадают. Значит, перпендикуляр, опущенный из вершины О на ПК, делит ПК пополам.